Всем доброго времени суток, друзья. Данный видеоролик является своеобразной адаптацией, миксом или даже коллабом с аналогичным по задумке видеороликом блогера Антес Фасфлет, который тот выпустил примерно полтора года назад. Все это делается исключительно с разрешения автора, а потому в качестве благодарности я очень прошу вас обязательно подписаться на канал данного товарища. Там вы сможете заценить оригинальную версию данного ролика про челлендж, а также найти немало крутого контента с похожей подачей и юмором, посвященного преимущественно играм F1 от Codemasters. И даже если вы сами в них не играете, ролики Антес фасфлета вам понравятся. Ссылочка в описании. Ну а сейчас, леди и джентльмены, заводите ваши YouTube проигрыватели, мы начинаем! Итак, перенесемся на машине времени почти на 20 лет назад, когда вышел этот шедевр. С тех пор, как я познакомился с ним еще в далеком 2008, Челлендж стал моим самым любимым симулятором F1. Рассказывать о нем я могу бесконечно, но для начала давайте выделим такие штуки. Тут шикарная для своего времени физика. В 2003 тут уже был вменяемый форс-фидбэк туева хуча модов по F1 и не только, с их помощью можно опробовать буквально любой сезон F1 с самого 50-го года. И конечно же тут есть телеметрия, в которой можно изучить где и как именно на треке ты соснул тунца. Однако сегодня мы обратим наше внимание на некоторые, ну, другие фишки игры. Antes Fosflet, на чем покатаемся для начала? Now, I'm obviously gonna pick the most beautiful car in the history of Formula One, which is... PROST! Are you ready for this? BRUH! Um, yeah, well, this game looked uh, much much better in my memory. I remember this car looking something like this. Anyway, at least we got this cool feature. I used to spend so much time here as a kid b pretending to be Adrian Newey, like, hmm, yes, yes, this wing here is uh, made out of uh, Wing, located near Nittelfeld in. Now that this guy is done with his uh, history lesson, we can finally go out on track. I wonder if I still got it after all those years. Here we go. <laughs> this engine noise brings back so many memories. Okay, a bit, right? A, a bit, a bit too late there. What the f**k was that? Um... What the just happened? Oh, well that explains it. I mean look, I'm barely touching the button. Okay, so I assigned some new buttons to change the brake bias. And as you can see, yeah, now it's working fine. So, let's go out for a second attempt. Bruh ну а я попробую поехать сразу гонку сложность мы конечно выкрутим на максимум интересно насколько агрессивными эти боты могут быть сюда смотри так, я, честно говоря, тоже эту игру не запускал очень давно. Поэтому, скорее всего, в начале будет какая-нибудь дичь. Итак, загораются огни и... Так, ну старт я немного проспал. О -о, о о это что такое было? Кто-то заглох, очевидно. Так, ну ладно. А, давайте посмотрим повтор. А, Макларен, Макларен заглох. Все, о, смачного пинка получил. Ладно, вернемся. В поворотах управление довольно дерганое. Привыкать придется обратно к этой физике. Так, это тут не получится. А чёрт! Эх! Так, всё норма нормально, всё нормально, всё нормально. Ай! блин, да откуда вы лезете? Так, а ну пусти обратно. А? Что ж, попробуем еще раз. так А, черт, фальстарк, блин. Да, да, да, да, да, да что он? Ух ты! Даже компьютер подзавис немного. куда тот Макларен будет глохнуть всегда. Да, машина побитая, стал еще более дерганой. Нет, плюс еще штраф, это никуда не годится. Попробуем еще раз. М да, походу этот Макларен как бы предзапрограммирован глохнет все время, именно здесь. Ну ладно, это было более-менее аккуратно. Эээ, а -а -а, нет, сюда не надо. О, Хайтфельд. Сейчас попробуем обогнать его обратно. Ну, ладно, тут, пожалуй, сам виноват. И давайте посмотрим. Готов спорить, Макларен заглохнет снова? Совершенно верно. О -о -о -о -о! Да что ж вы делаете? И. А, еще и фальстакт опять, ну здорово. Машина как будто бы в этот раз не так сильно повреждена. Не, ну его нафиг. Так, а попробую-ка я объехать весь этот бардак справа. Ой, нет, плохая-плохая идея. Очень плохая идея. О чем я вообще думал? Я знаю, это из-за меня его и вывесили Так, ладно, я уже не вывожу Это последняя попытка И попробуем объехать слева Да, это было правильно Да, ну да, бей стоячего Почему бы нет Ладно, еще одна. Последняя-последняя попытка. Честное слово. Бедный Хакин. Почти повторение прошлого раза, но... На машине хана. Опа Ах. Ну, бывает Так, Минарди, поосторонись Вот, да что ж вы такие медленные это вдруг стали Ах. Вашу мать Нет, я так больше не могу Коллега, как дела у вас? Just came back like an idiot. Ладно, попробуем что-нибудь еще. Знаете, я обожаю эту игру, но касательно некоторых моментов, ностальгические розовые очки надо все же снимать. Например, если вы хотите пересесть за руль другого болида, где именно находится соответствующее меню? Может здесь? Нет. Может вот тут? Тоже нет. Может быть вот здесь? Нет. Ну, блин, может быть вот тут? Тоже нет. На самом деле, надо перейти в раздел «Игрок», затем в «Редактировать», и вот уже тут можно выбрать сезон, команду и машину. Хотите нестандартных багов? Их есть у меня! Оооо! Если перед стартом гонки нажать на кнопку мгновенного повтора, то сразу после самого повтора все компьютерные соперники совершат фальстарт. Вы можете сказать «Вау, удивительно, кому не плевать». Но! Произойдет и кое-что еще. Для этого нам потребуется какая-нибудь трасса со сложным первым поворотом, особенно на старте. Да, Монреаль более чем подойдет. Итак, сейчас нажмем «Старт». Начинается вступление, пропускаем его, нажимаем на мгновенный повтор, выходим из него, и поехали. А теперь смотрите внимательно, что они будут творить. Вау, ну и месиво. Не, ну конечно и уцелевшие есть, но... Кстати, если вы когда-нибудь думали, что Джефф из игр «Кодмастерс» слишком надоедливый, то как вам этот парень? 1. 1. Ладно, у нас позади осталось дюжина пилотов, может быть, хотя бы в этот раз получится закончить гонку на достойном месте. Ну да, ну да, пошел я нахер. Obviously, I had to try this in Monaco as well. I mean, it, it, come on, you have to do this. Now, prepare for the chaos. Look at those Michael cars! Lost <laughs> is is, a, is lost what? <laughs> no heroics into Sandoval, <laughs> please. Okay, uh, did anyone survive? <laughs> Look at this. Enough enough. Прохождение гонок на длительные дистанции, а они тут есть, это отдельная тема. Представим себе такую ситуацию. Вы настроили дистанцию на 100%, взяли себе самый первый Макларен Кими Райканена и, и решили восстановить справедливость на той самой гонке в Маньякуре. До конца гонки осталось каких-то 5 или 6 кругов, и вдруг вам банально захотелось попить. Right. И тут вы понимаете, о нет, вода закончилась. Что ж, не проблема. Просто пойду на кухню и возьму себе еще. И вот здесь вы совершаете самую большую ошибку в своей жизни. Нажимаете кнопку Escape. Вот и все. Гонка закончена. Победил кто-то другой. Вы сошли с дистанции. Вот так вот сразу. Никаких предупреждающих вопросов. Ничего. Ведь если вы не заглядывали в настройки управления, про отдельную кнопку паузы вам никто не расскажет. Отличная работа, товарищи разработчики. Но если подобные приколы не останавливают вас в поисках справедливости для себя, то можно с помощью простого блокнота в файлах игры побаловаться с очковой системой. Удивительно, но начисление очков в минус тоже работает. Хм, есть одна идея. Не спеши с выводами! Знаете, что хорошо в игре, где представлено целых 4 сезона F1? В гонке может выигрывать множество разных пилотов. Let's take a look at the final results. Michael Schumacher first. Schumacher first. Michael Schumacher first. Schumacher first. Michael Schumacher First. Michael Schumacher, first, Michael Schumacher first. Michael Schumacher first. Michael Schumacher first. Окей, okay, с этим надо что-то делать. Объявляю операцию остановить Михаэля. We'll need Fernando Alonso and a fast car. I said fast car. Perfect. The plan is very simple. We will drive this Minardi on the Hockenheim ring and uh, basically win the race. So I realized that the AI don't really change their setup So if we put a very low downforce setup on Hockenheim, you guess what's gonna happen. What a stupid guy. He yeah. closed me the door. Hold the time you have to leave a place. I'm gonna do what's called a pro-gamer move. Here we go again. He needs to give me back the position. Got the chicken. Karma. Ah, <laughs> uh, god damn it! Oh dear. Тож, единственную победу в течение всего этого видео мы смогли одержать на долбанной минарде. Ну и в конце скажу пару слов от себя про музыку, которая играет в меню. Первый идет Celebrity Science от Hybrid, она же играет и в открывающем интро. Отличная электронная композиция, задающая атмосферу всей игры. Начало такое более амбиентное, если позволите, но начиная с середины она плавно перетекает в более динамическую, и ты уже готов сесть за руль и в бой, на трассу. Кайф. А далее вновь хайбрид с композицией граво еще более электронная, еще более техническая, как будто подчеркивающая, что F1 спорт по настоящему высоких технологий. Для тех самых созерцаний болида, аля Эдриан Юи, в самый раз. В этом ей вторит и Тоба от Mid-City and Elite Force, относительно спокойная вещица, несмотря на обилие ударных. А вот про Weekend Warriors от Terminal Head мне сказать особо нечего. Вновь объект тоже спокойная, атмосферная, но, пожалуй, самое скучное тут. И народная она тут тоже не кажется, но и никаких особо позитивных впечатлений не оставляет. Лайфхак, который я случайно открыл для себя благодаря одному из модов. Несмотря на совершенно другую стилистику, отлично чувствует себя в меню челленджа Song No. 2 от Blur. Для тех, кто не знает или забыл, это та самая песня из старой рекламы, которая... ...отлично зажигает и настраивает на борьбу. Благо, музыка находится в обычной папке в файлах игры, и можно свободно добавлять или удалять любые композиции в формате mp3, если вам вдруг этого захочется. Несмотря на перечисленные недостатки, а упомянули мы далеко не все, F1 Challenge ⁇ это великая игра и удивительный парадокс в своем жанре. Задуманный как плюс-минус обычный спортивный сезонник, симулятор превратился в одно из любимейших сим-рейсерами игр, сформировал огромное количество различных комьюнити со своей культурой модинга и онлайн-чемпионатами, некоторые из которых живы до сих пор, а также стал прямым прородителем для обеих частей Air Factor со всеми вытекающими. Говоря на языке аналогий, это что-то вроде GTA, так называемой 3D-эпохи. Трешка, Вайсити или Сан-Андреас. Любимая игра из детства или юности, в которую часто возвращаешься. Ну или, по крайней мере, вспоминаешь с теплотой в сердце. Не хочется разводить нытье во славу того самого утенка, но и не признать нельзя. Такого сейчас уже не делают, и, скорее всего, не сделают никогда. В этом году игре стукнет 20 лет, и поэтому если... ну... Определенные обстоятельства позволят, на этом канале мы вернемся к теме челленджа еще не раз. Повспоминаем моды и всякое такое. Хотя конкретно следующий ролик будет все же про другое. И, конечно, как я уже говорил в предыдущих роликах, непосредственно на 23 июня, день 20-летия игры, я готовлю релиз с определенного дополнения для игры, которая, возможно, вернет вас в нее хотя бы ненадолго. Ну или окрасит новыми впечатлениями, если вы никуда и не уходили. Чтобы все это не пропустить, подписывайтесь на мой канал обязательно. Обязательно подпишитесь на канал Антез Фосфлет, который по сути и является автором данного ролика. А если вы больше любите гонять в онлайне и название Air Factor 2 вам о чем-то говорит, приходите к нам на Simracing Start Unite, мы будем вам рады. Ну а если онлайн гонки вам интереснее смотреть, то милости прошу на канал Ромы Казакова, который их комментирует в прямом эфире и чаще всего в компании вашего покорного слуги. Все ссылки в описании. Спасибо за внимание и скоро услышимся. Пока!